Эй, hey! всем привет, ребят, с вами Тимур Лайф, и сегодня у нас будет Мэр да, я обещал снять в нокаут, но нокаут почему-то там вышло очень долго по времени, Мавави uh, почему-то захотел закрыться, Сони Вегас просто сказал, пошел ты нахер, и я такой, ну, хрен бы с ним. Как говорится, я лучше перезапишу на другой видеоролик, чтобы вы не артачились на меня, что я такая паскуда у него в видеоролике. Давайте посмотрим тактический дым э, по CSGO, который выложил Мурмок. Давайте посмотрим. Военный онлайн-экшен ворта. Так. Бесплатно по ссылке в описании. При регистрации все новые игроки получают бонусы для легких побед. Да-да-да, спасибо. Офигеть, Ола. мы вдвоем. Мы распидаем их. У них авопа, кстати, мне страшно теперь. Так никого мы не раскидаем. Ну, по сути-то, да? Long идет, я его убью. Еще один. Что это было? Я думал, ладно. Просто, вкратце, мормок это за 5 секунд. Как он может разговаривать с людьми? Еще один. О, мы не раскидаем. Вкратце, я и моя депрессия. Long идет, я его убью. Ещё один! Просто... Что Я думал один локарь, и я его раскидраю. Ты воткнулся в четверых, да? Там пять! Со всех просто! Музыка не менялась, как была прежняя, так и осталась. Я не знаю, почему он теперь не меняет музыку. Может затруднительно. Может быть другие проекты. Ну, музыка та же. Думал что поменялось, но нет. Это Б, это Б. <с myös? сальный ego> не нехорошо. не, -не, -не, -не, -не, -хорошо, не -хорошо. А Давай бьем на реакцию, гниду. -реакцию, давай на реакцию, давай на реакцию. Это... <с sunset> а, -а, -а, -а, -а, -а, -а как приятно. Все, считайте, что я не раза ахахаха ахахаха ахаха ахаха твоя жопа повела меня дважды вышел как вышел, то ты зашел а здесь слева а второй блюдок. где же твое любопытство мистер террорист выходи трус блять я думаю, что будет тоннель ты твою мать кивонок как ты сдох? сука убью хотя бы кого-то Забайтил. Просто, короче, я просто бешусь, когда он типа, начинает звонить, писать. А, так, короче. Я еще раз перемотаю, я не заметил, не успел. Твою мать кивонок, как ты mm -hmm. Сука, убью хотя бы кого-то. Что? А зачем он в вп выкинул? Уже байтил. Ебать. Охуенно байт. Просто... Да, иногда я тоже говорю под руку, но в этот раз я был возмущен этими таймингами. Я хочу, чтобы ты начался что то же самое просто. Я, я бы промолчал, если бы не хотел намекнуть тебе, что ты такой же пи***, как и все остальные. Что? что? <С <с Горькую правду затолкал мне ногой в лицо просто. Блин, у меня ничего нет. У тебя диггл, дай мне диггл, мрак. ха Блин, я спи. Блин, я спи. Блин, я спи. Блин, я застал. Как так можно было отжать, девуша? Я бы не отдал тебе его, я обосрался. Блин, хотя бы возьми, там бы не Я дал голову на шоке одну. Просто как Морбокс пугал, блин, Джохана за 5 секунд, что он уже, блядь, все выкинул. Блин, я прикину, если Джохана было, например, АВП, он сразу бы ее выкинул. Меня ранили в жопу и я умер от обильного кровати. Не попадешь. мне. что за сервер? С мы? О, Олега играет. Олега! Бля, ну что это? Да блин, сервер хреновый. Да, сервер ломает. Сервер плохой. Вкратце, если ты плохо играешь и не умеешь тащить, это плохой сервер. Если вот сервер тоже плохой, ну то есть уже было подтверждение, значит плохие тиммейты То есть такая логика выходит. Нижняя. <къех> хуй, хуй, пусть, хуй. Пусть, пусть. Один на Б, заходите вдвоем Один в нижний, два. Давай, заряжайся ворота. Блин, да тут нас она. <къех> Ладно, пошли. А, я передумал. Я прил ⁇ его. Литый. Монолитый. <къех> <Man -a> <къех> Вау. Все, мимо Успел. Не Успел. Да. Извините, я тут параллельно рожал. Сука. А, а прикиньте, была бы в КСГ беременной женщины, которая бегает и при том еще обреживает э, бомбу. Блин, она бы успела вратить того террориста. Типа, она спецназ, а это террорист. Хорошо, давайте двигаться, это не надо греть яйки. Все, давайте давайте. Опа, килл. Машинка, убейте его нахуй. Чтобы он назад в мать улетел. Сука. а я один. Нормально работает. Пацаны, мне больно в голове думать обо всем сразу. Мать твою. Нихуда он улетел. Это тактика такая. Все было именно так задумано. Да ладно. Он в дыму был. Я просто типа Я. Короче, уже из Close Go у меня уже просто дефект, что я слышу слева кого-то, прям, или справа, это постоянный дефект. Говорят, не повезет. Если собак Да, бля. Ничего, суки! Тишки свои давно не трогали что. Почему у голос как будто из старых выпусков, очень старых, где такой прям у него голос был еще не такой прям старческий, а прям такой э, молодой вот такой прям не показал. Сбертухи по ушам не получали давно, да? Вапах слышал. Пидюлей на хлеб вам давно не намазывали, да? Вау. Так, вам... Ебать. Шо? Ты вообще человек? Не. Я? Не, я, я долбаю. Говорят, okay. не повезет. Если рот засунуть, калат вот. Я Ой, да не наноси. Вы ч, вс? Вы всё, всё. Где вы родители? Типа, такие люди. Твои это такие, вы вс? То есть, я один, вы вс? Господи, Тобственно, я. Сегодня прям что-то на угаре сижу. Да, да да Я арабский иду. Идет шорт, колено. Вижу. Ах, надеюсь, они с собой взяли пакетики для рвот, потому что мы их сейчас будем нахуй вертеть. Сука, хотел держать, потому что глупый рофл был, блядь. Олег, либо кто-то прям прям прям проржался, блядь, такую такой степени, что я с собой угару уже ухожу. Заткал парнишка. Еще один шорт будет сейчас. Головушка. One more short. Не потянется на б. Я сейчас пикну. Оба. Разорвалась, Крис, боже. Ах вы Без головы один шорт. Когда знаешь прошел туалет и бабагу и там прям в туалете, туалет и бабага прям гибался. Я тут без задницы. Я не буду вылазить, он с меня смущен пик. Такой дурак. Ждет, да такой. Лети, падальщик. Давай. Сити, по-моему, струнили. Отлично покатались на карусе. Что мы делаем? Доминация. Это мы унижаем соперника, чтобы потом... Меня унизили. Стул есть. Мид бежит. Стул-то есть, а стола нету. <регул> Подак <регул> <регул> Бля. Подакнул точно есть? Да. На стуле. Бля, Бля кирюх, помоги, испрыгнуть, помахамит. А, все, ты хороший. Это сейчас что такое было? Кирюх, помоги, испруги, помахамит. Он меня напугал я смотрю просто так такая выбегаю а Это знаешь как скри скрималка с любого фильма такой Я ёртвоё как же О. мне задолбал этот мид сука каждый взял Сейчас опять сейчас опять такая фигня будет я хочу их трахать я там миду пока они не перестают блять два раза балбат я выбрал язык я вылетел я просто последняя что ты вылетаешь я щас обещаюсь там первая игра потом вторая игра это потом Нормально. Возьмите паузу после этого раунда, пацаны. Не надо паузы. Офигенная звучка. Мне нравится, когда ты произносишь это слово. Мне нравится слово пид. Отстань. Осуждаю. Уже очень тесно связано. Очень крепко. О. А, тесно, крепко. Я... Я возбуждаю. А может, я этого и добиваюсь. Состочки у тебя там еще не затвердили. Я шепчу Ой. тебе на уш. Они гилят, а так, Я только так могу... Норм... А здесь прям такой кайфовый. На этом, пожалуй, все. Здесь был Грабан и Мармок и CSGO. Спасибо за просмотр. Все интересующиеся ссылочки находятся в описании. Также там находится ссылочка на мою мобильную игру для Android. Мармок Steam Monster Crash. Если ты каким-то образом еще с ней не ознакомился, то я напоминаю, Нападку, что такая похоже. игра существует. Да. Всем удачи, пока. Видео выходит на 33 секунды назад. Люди, вау, в конце это классно, да. Этот выпуск прям, вау, меня прям дрогнул прям до кончиков пальцев. Я ржал, как лошадь, впервые. <laughs> я не знаю, просто сегодня мне прям веселое настроение, потому что я, я прям радостный. Впервые я веселый, радостный. Так что вот, всем спасибо за просмотр, с вами был Тим Радас, и всем удачи, и, конечно же, Пока-пока.